Славлю Библию, Божье Слово! Славлю Библию, Божье Слово! Через века нас достигшую весть, Слово древнее, живо и ново, Ему слава, хвала и честь. В этой книге живой и прекрасной, до да последняя в ней листа, Слово нитью пронизано красной, То? Священная кровь Христа. Слово к нам, чтобы мы не молчали, Чтобы всякий познать его мог. Это слово, что было в начале. Это слово, что было Бог. Это слово, что плотью стала. Жизнь и нашли из него. С нами рядом оно обитало, И мы видели славу его чтобы овцы погибшие жили, он пришел к ним, как истинный свет. Но они больше тьму возлюбили и сказали, жестокая нет. Ну а тем, что пришли как дети, тем, кто вера его воспринял, всем, кто видел его во свете, божьим чадом быть власть им дал, то на голос Христа призывный двери сердца в ответ открыл. Засиял том свет его дивный, и вечерю он с ними творил. Дал им чашу он после вечери, чтобы каждый из чаши пил, утверждая в любви и вере с ними в Новый Завет ступил. Сам Христос совершил вечерю, он есть истина, истина в нем. И я этой истине верю, не бывает вечери днем. О, приди ко мне, жаждущи нищие, Хлеб небесный из тела мое, Ибо плоть моя истинная пища, Ибо кровь моя в жизнь питье. Эту заповедим давая, с ней на крест себя отдавал. И друг друга любить призывая, Он друзьями их всех называл. Путем новым, живым, воскреснув, Нас он вел от земных скорбей Во святое святых за завесу, Разорвав ее плотью своей. Образ друга храни прекрасный, Словом сердце идя вперед, брат, сестра, последуй за нисью красной той, что в Царство Христа ведет. Аминь.